Всем привет! Мы ученики третьей школы, и мы сегодня хотели бы поинтересоваться, какие же все-таки подарки дарят на 8 марта жители города Элисты. Друзья, пойдемте поинтересуемся. Засога гана, жо бенгю, моє неме. Саррендери, миг, ше не угойовище. Тренесу лот, и на студій да є ре. тонгуй ток тонгу, и на угол. Сма угону, ты римши на хугжим хе Ираем задла, то рингуємо не ми. Таши та хару лад, ты на шина а трек буто. А шина харгагар, ше не шируш оро. Орот, так істор, зорок, болот, шенгеть, тата хана. Зум, та ще так, да ханей, та хата жена, you Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, Княхова, и Урсого представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Бойир. А, а что у вас больше всего покупают в подарок на 8 марта? В нашем салоне большим спросом используется, ну конечно же, iPhone. Да, у нас приобрели у нас iPhone 6s, приобрели Samsung Galaxy S7 в золотом цвете. Платина еще осталось, так что приходите. 8 марта уже на днях. Далее приобрели смарт-часы. Прекрасный подарок. Девушки были в красном цвете. Смарт-часы, которые измеряют пульс, шагомер, пиндомер. Все, что можно, там все есть. Да. А, наушники приобрели. Наушники приобрели. Ждете ли вы большой наплыв клиентов как раз День Мы не просто их ждем Они уже сейчас есть Мужчин много заходят, забегают Независимо от возраста говорят Неважно, давайте, давайте Хотим, уважать своих любимых женщин Короче, все круто Берут любых, любым поколением Любые поколения берут любым поколением Начиная с дочек и заканчивая мамой Это ты, Меня зовут Виктория а, Виктория, а что вы лично ждете в подарок на 8 марта? Важно не, не, не сколько подарок, важно внимание. А, а что у вас чаще всего мужчины покупают на 8, ну, вообще на, на 8 марта и вообще без какого-либо повода, чтобы просто порадовать своего любимочка? Мужчины в основном берут парфюм и подарочные сертификаты. А, ну, вообще, это идут классические ароматы классические известные ароматы. К примеру. К примеру шаны. А, а что, вот вы ждете вот, вот именно в праздник 8 марта, именно в этот день а, большого наплыва клиентов, особенно мужчин? А, я вам даже больше скажу, мы готовы к этому. Будут ли у вас какие-нибудь проводиться акции в этот день? Да, у нас стартовала акция, можно выиграть 30 тысяч рублей. Для этого нужно приобрести в наших магазинах что-нибудь. На 1000 рублей, на 1000 и больше. И зарегистрировать свой чек можно выиграть 30-10 тысяч, либо сертификат на 1500. Спасибо, до свидания.